Здравствуйте, друзья, меня зовут Антон, я являюсь сотрудником компании Cube Group. Сегодня я расскажу вам про салат-бары и саладеты. Салат-бары похожи на витрины, с их помощью можно хранить горячие и холодные блюда. Салат-бары по температурному режиму можно разделить на охлаждаемые, тепловые и нейтральные а по расположению в зале на пристенные островные. К пристенному салат-бару гости могут подойти только с одной стороны, а к островному со всех четырех. Вместо обыкновенных ножек у салат-баров могут быть колесики. Удобно и гигиенично, если продукты до начала мероприятия могут закрываться специальным прозрачным колпаком, это предохранит их от высыхания и заветривания. В салат-барах предусмотрены ниши и ящики, где хранится запас продуктов и посуды. На панели управления находятся кнопки включения и регулирования температурного режима. Здесь же также, как правило, находится регистрирующий термометр. Он позволяет контролировать условия хранения продуктов. В гостиничном ресторанном бизнесе салат-бары часто используются для организации а также завтраков, обедов и ужинов по системе «Шведский стол». Охлаждаемый салат-бар оснащен углублением, где находятся блюда на зарелках либо в гастроемкостях. Температура хранения от плюс 2 до плюс 6 градусов. В тепловых салат-барах блюда хранятся при температуре не ниже плюс 65 градусов. Так предусмотрено санитарными правилами. Нагрев может происходить от воды, предварительно нагреваемой тенами, или от умеренной стекло стеклокерамической плиты. Тепловой модуль с водяным разогревом дороже, но при этом нагрев более равномерно. Нейтральные модули используются для выкладки хлеба, свежих овощей и фруктов, а также напитков. Салат-бары можно соединить в виде прямой или ломаной линии, используя при этом угловые модули. Организация обслуживания с помощью салат-баров может оказаться экономнее для предприятия, чем традиционный вид обслуживания при помощи официантов. это еще один вид холодильного оборудования. В нерабочем состоянии она похожа на стол с охлаждающими шкафами но используется не посетителями, а на производстве поварами. Верхний охлаждаемый отсек саладета используется для размещения нескольких небольших гастроемкостей. Доступ к ним обеспечивается через складывающуюся крышку. В нижней части стола находятся охлаждаемые шкафы для больших гастроемкостей для хранения продуктов. Саладеты отличаются габаритами и вместимостью. Лучшим материалом для складывающейся крышки является нержавеющая сталь, а для неподвижной части рабочей поверхности, гранит. Использование Saladette позволяет вам повысить производительность повара, потому что все необходимые ингредиенты будут находиться всегда у него под рукой.